Фильм 2014 года, основанный на рассказе Стивена Кинга «Бабуля». Ребекка вместе с сыновьями-подростками переезжает в дом своей пожилой матери, чтобы обеспечить ей надлежащий уход. Старшего сына тяготит происходящее, а младший Джордж всегда был близок с бабушкой и теперь всеми силами старается ей помочь. Картина интригует и держит в легком напряжении но не является классическим фильмом ужаса. Короткий первоисточник от Кинга был погребен под градом режиссерских идей Питера Корнвела, поэтому настоящей экранизацией фильм не назовешь. Неясно, почему в нашей стране он вышел под таким названием, ведь Мерси – это имя собственное и не требует перевода. Основные события разворачиваются в конце, поданы они сумбурно, будто наслаиваясь друг на друга, поэтому невнимательный зритель вполне может потерять сюжетную нить. В целом фильм неплох, но желание пересмотреть повторно не вызывает.